Вот сейчас буду звонить в МОСОБЛГАЗ, выяснять, когда они мне там проект договора подготовят. В общем, есть у них бесплатный номер телефона. Формально там есть какой-то чат у них в Телеграме, в котором они не особо отвечают на вопросы. В общем, такое ощущение, что для галочки это сделали. В общем, звоним. Вы позвонили в акционерное общество, Мособлгаз. При запасе газа позвоните по номеру 112. Напоминаем, что самовольная перепланировка для квартиры опасна для жизни. Уточните, пожалуйста, вы обращаетесь как физическое или как юридическое лицо? Физическое лицо. Пожалуйста, скажите, какой у вас вопрос? А просьба соединить с оператором. Перевожу вас на оператора. Ожидайте. Здравствуйте. Как а, я могу к вам обращаться? Добрый день. Это Василий звонит. Я хотел уточнить по заявке на газификацию номер Д пятнадцать сто четыре. Василий, у вас вопрос по социальной газификации. Я правильно понимаю? Правильно понимаете. Оставайтесь, пожалуйста, на линии и переключаю вас на специалиста по социальной газификации. Спасибо. Добрый день, Муса Булгас, меня зовут Ирина. Чем могу помочь? Добрый день, Ирина, это Василий звонит. Я хотел уточнить по заявке на социальную газификацию д 15104 Значит, она сейчас находится на то, что я вижу на сайте, пятый шаг из шести, оформление проекта договора, ну, вот примерно неделю уже, хотел узнать, вот, какие обычные там у вас сроки оформления проекта договора, вот, можете проконсультировать по этому вопросу? Я поняла ваш вопрос, Василий, уточните пожалуйста, я вижу предыдущее обращение с вашего номера телефона на горячую линию, адрес ваш Пушкин, улица Западная, дом 26, правильно? Да, верно. Так, у вас уже, я а, да, там оформили уже на сайте Мособлгаза, да, Д пятнадцать да, верно. От какого числа можете уточнить заявку? А, сейчас уточню. Сейчас, а где здесь посмотреть? Сейчас я посмотрю документы, файлы по заявке, может быть, здесь где-то написано. Так. Феофанова? Да, Нина Васильевна, да. Нина Васильевна. Так, сейчас я посмотрю. Так. Ну, наверное, заявка 28-го, где-то декабря, да. где-то так. А двадцать восьмого двенадцатого двадцать первого. Да. Хорошо, Василий, я поняла, благодарю вас за информации. Я сейчас оставлю обращение, чтобы специалист с вами связался, которому доступна вас заявок для комментарии по вашей заявке от двадцать восьмого декабря. Угу. А скажите, пожалуйста, для контакта номер телефона можно будет указать, как да, вы говорите? Да, да, да, можно. Вот, я что хотел уточнить, там получается у вас, то есть сроков никаких там на оформление проекта договора не установлено, это как-то индивидуально что ли у вас все или как происходит? 30 календарных дней, Василий. А, то есть а проек -проект, проект договора проект договор именно, вот, именно вот в этой стадии, да, 30 на него дней, то есть уже там как бы предыдущая стадия, которая здесь у вас называется формирование ТУ пройдено, да, то есть это именно оформление проекта договора после формирования ТУ 30 дней занимает. С момента подачи заявки. А, ну смотрите, получается, заявку я подал 28 декабря. Ну, как-то 30 рабочих, рабочих даже дней уже прошло. Там календарных рабочих нет. Ну, да, я с вами соглашусь. Василий, уже задержки идут по подготовке проекта договора. Мы сейчас поставим обращение к чтобы он с вами не ага. и разъяснил, в чем причина, почему задержка. Этом а, смотрите, да, еще я понял. А, спасибо за это. Еще дополнительные вопросы. А, смотрите, у вас есть два офиса, ну, как минимум, да, это в Пушкине, он там работает только в будние дни, и в Мытищах, который еще по субботам работает. Вот этот проект договора, когда он там, наконец, его мне сделают, его можно как-то в любом офисе потом подписать, либо а только в определенном. Вот как это определяется офис? У вас кросс? такой? проект договора вам поступит лично в кабинет. Ага, то есть это будет какой-то файл, для да? Угу. Да, Понятно. да, для согласования. Его нужно будет подписать, отправить в МОС «Облгаз». А дальше вы можете в офис Пушкина подъехать и в центральный офис по северному направлению в Матище. Я не ошибаюсь, если... Возможно, какие-то другие уже особенности. Но подписывают, по-моему, в мытище. мытище. Ну, да, так удобнее, потому что там по субботам они работают. А, понятно. То есть, а, а, то есть я файл просто распечатываю, подписываю, ну, и там понятно, что можно и по почте, и, но я предпочитаю, наверное, заехать тогда. А, а, такой вопрос. А если, допустим, я сегодня в офис в мытищах приеду и там скажу, что вот, может быть, они при мне могут там что-то там, ну, быстро доделать этот проект и распечатать там... там. Как, по вашему опыту, такое возможно? Я, я думаю, нет, Василий. То есть это бесполезно, да, туда подъезжать, что-то там? Я не думаю, что вам сегодня распечатают проект договора, если он вам не направлен еще в личный кабинет. Ага. То есть вам нужно ознакомиться, будет с ним проверить. Обязательно. Ага. Подписать, отправить МОС облугас. А потом, если вы хотите уже забрать подписанный с двух сторон договора, тогда уже в офис можете приезжать Понятно. А, т, т, да, то есть, если, то есть, мне для того, чтобы начать по нему вносить оплату, а, и, а, то есть, а, чтобы там ну какие-то действия дальнейших разорились а, просто от меня там ждут бумажную какую-то версию, подписанную, да, и после до этого уже никто ничего не будет делать, да, без бумажного подписанного договора. Даже если ну, я деньги вам, внесу. вам придет договор на согласование. Ага. Он уже будет подписан со стороны ага. Моса-Булгаса. Ага. Да, вы должны распечатать, подписать его, отправить в Моса-Булгаса. Он будет считаться подписан с вашей стороны. Чтобы у вас был договор на руках, подписанный с двух сторон, вы можете его уже обратить. Понятно. А вот... Или если, ага. как, извините, пожалуйста, я вас раздражаю. Да. Если какие-то будут заметки по проекту договора, тоже, пожалуйста, обращайтесь в офис. Да, Если, я понял. А в этом договоре, правильно я понял, что там какая-то нулевая стоимость, а вот э, дальше отдельный договор на проект, да, там, сколько он там, 20-30 тысяч рублей стоит, так? Или сколько там, сориентируйте, может быть? Если вы подавали заявку на работу внутри границы... Ну, границы, хочу хочу и внутри тоже, чтобы Мособлгаз сделал там. Значит, надо подать отдельную заявку, Василий. Угу. Угу, угу. Если вы подавали заявку на работу до проникса участка, да. без указания, что вам нужны... Нет, с указанием, с, работ, с, с указанием подавал, что внутри нужны. Значит, тогда у вас должен быть договор... Или может прийти договор с нулевой стоимостью, а потом отдельно договор на работу внутри участка. Или если в договоре, который вам придет, будет указана стоимость работы, она будет указана внутри границы участка. Поэтому вопрос лучше ага, вот. С, угу. с куратором, да, который ваш населенный пункт курирует и составляет проект договора. Понятно. понятно. А, а Я в какой-то чат пишу, там уже 130 человек. Вот, но вот эти кураторы или кто там, они что-то не особо там отвечают на вопросы. Вот. Ну, вот сейчас, Василий, мы составили ага. обращение, я направила ага. менеджеру, который курирует вашу исследование по вопросам газификации. Угу. Дождите его звонка, он в ответе в интервале от одного до трех рабочих дней, начиная с понедельника. Возьмите у него контактные данные, те, по которым он будет доступен. Угу. Можете с ним все вопросы уже решать, потому что на горячей линии эти вопросы... Понятно. А вот я еще поступают. подавал вторую заявку, например, технологическое присоединение. Можете посмотреть номер тоже? 544-583. То есть, как я понял, значит, вот есть это бесплатная до границы участка, и есть еще схема, когда там какая-то фиксированная сумма раньше была, типа там 32 тысяч. Вот, я просто думаю, что, может быть, если там сильно затянется социальная газификация, может там, не знаю, имеет смысл... Даже ну, по обычной схеме без с платным подключением там заплатить какую-то сумму, там чуть больше, да, там тридцать тысяч больше, и быстрее это сделать. Тут вот не подскажете, почему по заявке 544-583 ничего не происходит. Василий, у нас нет к вашим заявкам, чтобы... А, это другой оператор, да? Угу. Чтобы составить обращение, мы можем только по одному непосредственно вашему звонку составить одно обращение. А. Чтобы вы хотели уточнить информацию по второй вашей заявке, перезвоните, пожалуйста, на горячую линию, попросите оператора тогда сразу составить обращение к менеджеру, чтобы он вам перезвонил. Ага, понятно. А еще не подскажете, а на, а в офис нужно предварительно... На подписание договора, ну, после того, как он появится у меня в личном кабинете, нужно предварительную запись, либо в порядке живой очереди? Василий, на горячей линии не предоставлена информация об организации приема абонента в офисе. Я могу номер телефона офиса предоставить, чтобы вы перезвонили и уточнили информацию. А, то есть у вас нет информации по предварительной записи или в живую очередь, да? То есть только телефон офиса есть. Да, на горячей линии не представлена информация о том, как организован прием граждан в офисе. Угу. Будьте записывать номер телефона Василий. Ну давайте, да, на всякий случай сейчас, одну секундочку, да, записываю, да, слушаю вас. 8498 ага. 687 ага. 4704 4704. Понятно. Угу. Еще будут вопросы ко мне, Василий? Так, сейчас, сейчас, сейчас. А вот вы заявку, которую отправили, какой номер вот этой заявки на... Доп -инфор... Запрос дополнительной информации, как вы сказали. Там... Какой номер? Да, запрос обратной связи от менеджера. Что? Запрос звонка от менеджера да, да. ситуации по вашей заявке. Номера они не имеют регистрационного. Все ага. ваши запросы просматриваются по номеру телефона, с которого вы звонили. Называйте оператора на горячей линии номер телефона, с которого вы звонили, или который вы оставляете для обратной связи. И поэтому номеру телефона оператору доступны все ваши обращения, которые были на горячей линии. Понятно. А в течение какого срока должен вот этот вот куратор связаться со мной по вот этой моей заявке сегодняшней вашей составленной вами? Василий, мы с вами уточнили от одного до трех рабочих дней. От, от одного до Ожидается, трех? Ожидает, пожалуйста, звонка с понедельника по среду. Одно, а, с понедельника по, по среду. Ага. Одно, три рабочих дня. Хорошо, все. Пока вопросов в целом нет. Если что, я тогда перезвоню. Спасибо. До свидания. Хорошо. Пожалуйста, на линии для оценки почту консультации. Всего доброго, хорошего дня, до свидания.